Всем привет, друзья! С вами снова Маша Странная. Я возвращаюсь потихоньку в строй, буду больше снимать. У меня много интересных проектов, которые буду снимать. Сейчас немножко разгреблась со своими текущими делами. И можно немножко дать себе отдохнуть и поснимать видео для вас. В каком-то из предыдущих видео я уже говорила, что я буду делать дверцы на стеллажи. И фанера у меня уже напилина. Сейчас я вам покажу, что я уже сделала. И мы с вами еще сделаем несколько дверок. Я думаю, что... Один стеллаж мы сегодня закроем дверками. Итак, вот что у меня получилось. Я хотела такую нежную палитру, серо-голубые тона, чтобы вписывалось в мою мастерскую. И сделала такими потеками. Ну, в общем-то, чтобы все вписывалось. Особенно мне нравится вот этот часть. Здесь я сделала отпечаток руки. Здесь останется только шлифануть и покрыть лаком, чтобы рисунок был более интенсивным, но ну и для защиты. А сейчас нам осталось покрасить оставшиеся дверцы. Они будут в такой гамме серо-сине-розовой. Краски будут использоваться только в качестве красителей, потому что основная жидкость будет все-таки морилка. Я не хочу до конца закрашивать фактуру древесины. В морилку буду использовать орех и ябеневое дерево, ну, то есть практически черный и синий оттенок. И буду красить обычными дешманскими кистями. Выдавливаю на палитру себе краску. То есть вот я наношу разведенную маилку И сюда же сразу вмешиваю краску. И получается укрывистость небольшая, а фактура дерева остается. И в то же время есть небольшой оттенок. Я называю этот цвет тумана. Ну, любителя, конечно. Но мне вот... Такой стиль близок. Yeah. А, Это станет еще посветлее, когда высохнет, поэтому сейчас мы откладываем сохнуть. Есть у меня еще длинная досочка, она будет верхняя, она будет открываться вот так на петлях. Сделать красочкой прошлепать белой. Будут белые буквы и на некоторые циферки. Ну, сейчас надо вырезать это все ножом. мне нужно вернуть недостающие кусочки на свои места. Использовать буду обычный двусторонний скотч тоненький. Так, ну вот... Голит я привинтила на саморезы там осталось пространство, потому что у меня там розетка проходит и все можно привинчивать двери. Мне осталось прикрепить петли и ручки. Ну что, один почти закончила. Такой получился шкафчик. Теперь хотя бы не будет видно, что там напихано. И будет такой. Здесь я еще сделаю магниты, чтобы дверцы плотно прилегали. Вот такой получился стеллаж.